я рад всех приветствовать и сегодня обещанное видео которое посвящено работе с быстрым стаканом терминала QUICK только по работе с быстрым стаканом я уже записывал видео для девятой версии где подробно рассказал как основные окна настроить а сейчас более подробно поговорим по стакану потому что это действительно такой мощный инструмент который можно, который может быть альтернативе различных приводов и можно непосредственно в терминале QUICK совершать сделки входить непосредственно по быстрому стакану. Ну, давайте посмотрим. Вообще есть э, несколько вариантов входа э, в позицию. Можно вот, настроить э, так, что можно будет торговать с графика. Я никогда с графика не торгую. Но кто, если э, хочет, вот есть такая здесь клавиша, вот такие два пальца вверх. Это называется она, вот если подводим к ней, э, подводим мышь, режим ввода изменения заявки из окна диаграммы. Если мы нажимаем, то мы можем из окна вводить, получается, вот так вот заявки. Раз, и у нас появляется окно для ввода заявки. То есть два раза кликаем, и получается вот ввод заявки, и при том по той цене, по которой мы кликнули. То есть вот кликнули по какой цене, по ней вот появляется вот заявки. Я всегда пользуюсь 99% случаев быстрым стаканом, и сегодня мы этот стакан будем с вами настраивать. Вот как приблизительно он должен выглядеть. Чем мне нравится вот такой стакан? Он быстрый, вот я сейчас могу побольше раздвинуть. Я нахожу ту цену, по которой я хочу выставить свою лимитерную заявку. И вот в правую колонку, вот здесь колонку, где давайте я сделаю, чтобы было виднее. Сделаю их пошире, вот как так сделаю совсем широко. Здесь своя покупка, покупка, цена, продажа, своя продажа. Итак, вот эта вот колонка является, вот эта колонка является рабочей продажи. И здесь я выставляю, кликнув на нее, лимитку на продажу. Центральная колонка не работает, что мне нравится. То есть, если я кликаю вот в центральную колонку, ничего не происходит, просто выделяется определенная строка. И слева здесь, где покупка, ниже, как бы, текущей цены, это лимитки на покупку. Вот сейчас я это могу вам продемонстрировать. Я кликаю, выставляю, значит, какой-то, ну, беру тот счет, на котором я хочу торговать. Давайте вот один контракт возьмем. И по Сбербанку мы ее ставим в стакан. И я, кстати, вот вижу ее тут же на графике. Еще вот сообщение нам надо будет тоже отключить, потому что с быстрым стаканом с сообщением работать неудобно. Лимитку, соответственно, вот отключив вот этот два пальца вверх, Режим бода снятия заявки. Я могу лимитку левой клавишей мыши по графику перетягивать. Левой клавиши мыши э, беру лимитку и перетягиваю. Также ее беру и утягиваю за график. То есть несколько возможностей. Через стакан выставить. Правой клавишей мыши. Он сейчас очень волатильный э, график. Правой клавишей нажимаю э, мыши и сниму, удаляется эта заявка. То есть, либо правой клавиши поймать, либо вот утащить за график. На покупку то же самое. Вот внизу, вот в эту колонку, которую я выделял. Кликаю, и она тут же появляется у меня на графике. Мы ее видим. Также ее могу за график удалить. Если я хочу купить или продать по рынку, то я должен для покупки использовать вот эту колонку. Я сразу вижу, какая вот здесь вот цена, и напротив цены... Фактически выставляю лимитку по этой цене. Поскольку перед, ну скажем, да, я выставляю сюда кликаю, значит я выставляю лимитку на покупку по цене 23 ,731. Поскольку тут есть предложение: кто-то готов даже и дешевле мне продать. Это вот сверху стоят продавцы, то моя заявка исполнится. Но ну, если я скажем меньше 14 контрактов, объем кликну, у меня исполнится я куплю по 23.721. Вот по этой цене. То есть реально заявка пройдет, вот я выделяю это желтым, реально заявка пройдет вот по этой цене. По первой ближайшем стакане. Если я хочу продать по рынку, то я кликаю, соответственно, в область ниже. То есть вот в эту область. Если я хочу продать, я, соответственно, кликаю вот в эту область, которая ниже текущей цены и соответственно если я кликну вот здесь вот здесь кликну вот здесь вот я кликаю я продаю по 23 ставлю лимитку на продажу по 23 700 естественно исполнится она по ближайшей цене то есть вот здесь три контракта есть по цене 23 713 именно по этой цене у меня будет продажа если, конечно, кто-то меня в этот момент не опередит. Потому что быстрый стакан могу не только я кликнуть, могут кликнуть еще там, 10, 20, 30 человек, если очень волатильный рынок. Но если спокойный рынок, вот в спокойном стакане я покупаю вот по этой цене. Так работает быстрый стакан. А что здесь еще можно использовать? А, buy Market или можно поставить цену, например, по 23 650, 23 650. Я ставлю цену. Становятся активные вот эти вот заявки. Я хочу купить по этой цене. Я нажимаю Buy. И у меня лимитка по цене появляется в стакане. Продажа то же самое. Если я хочу продать, например, 23 770. 23 770 это цена выше рынка. Может быть, мы ее даже в стакане увидим. Я нажимаю Sell. И вот она появляется. Но ну, здесь вот мы ее не увидели чуть-чуть за. Стакан, вот появилась эта э, лимитка, вот она. Ну и правой клавишей я ее э, мыши снял в один клик. Все, нижнюю заявку на покупку тоже убираю. Вот так работает быстрый стакан. Я, в принципе, это показывал в э, видео, которое было посвящено на настройки настройке терминал -крип. А сейчас, как вот именно подробно этот стакан э, настроить, что здесь можно еще э, сделать. Ну, соответственно, вот эти клавиши Buy Market, Sell Market, я их редко использую. Я предпочитаю либо вот прям кликать по стакану, либо лимитками выставлять. Какие колонки еще здесь можно убрать? Вот своя покупка, своя продажа. Здесь вот выставляется, видите, да? Выставляется то количество, которое именно я выставил. А вот эти колонки можно настраивать, можно их не настраивать. Главное сделать вот эту подсветку, чтобы та цена, по которой я стою, стою в стакан, она была видна, что вот здесь я стою по какой-то цене. Итак, вот давайте справа, Видим вот мы такой стакан, настроенный, цветами разукрашенный. Теперь справа вот я беру стакан, удаляю. И если я вот Сбербанк, я рубль-доллар сейчас буду стакан настраивать. По текущей таблице левой клавиши два раза кликаю. И появляется вот у меня шаблон вот такой. Вот. не настроенный может у вас быть белый, страшный, некрасивый. Работать с таким стаканом вообще, конечно, ну, нереально. Выделяем вот это окно и в меню действия нажимаем редактировать таблицу или Ctrl E горячие клавиши сейчас я вот Ctrl E нажимаю на клавиатуре и у меня вот редактирование таблицы котировок называется вот этот стакан быстро называется таблица котировок вот такой выбираем мы такую вид дальше мы э, ставим обязательно лучшие котировки видны всегда чтобы он был по центру стакан Показывать покупку сверху не нужно. А вот использовать drag and drag, то есть работа с мышью, нужно. Разреженный стакан нам не нужен. Вот здесь вот у нас, значит, мы очищаем все и ставим. А, покупка. Цена. Продажа. На самом деле можно вот оставить достаточно вот этих трех колонок. Даже может быть и проще будет работать. Дальше. Выделять котировки цветом. Выделять свои заявки. Панель для торговли. Обычно панели для торговли я, соответственно, ставлю следующие значения. Сверху панель выставления заявок. Вот я выделяю строку, вверх перемещаю. Потом панель информации о позиции. Счет количество, э, цена, количество, счет. И для фондовой секции обязательно вам потребуется код клиента. То есть на фондовой секции, чтобы вам... На срочной секции достаточно только счет форс выставить и все, а вот для фондов еще код клиента потребуется вам в быстром стакане указать. Нажимаем ОК и ставим быстрый вот снятие заявки. А вот, собственно, и все, делаем ОК и появляется вот наш стакан. Единственное, вот с этими цветами. Смотрите, можете использовать действительно вот цвета по умолчанию. Мне больше нравятся вот такие более мягкие цвета, они более приятные глазу. И если особенно вы много работаете со стаканом, то вот сделать, попробуйте сделать вот такие цвета. Я думаю, вам больше понравится. Какие они, я вам сейчас вот покажу прямо на экране. Итак, действие «Редактировать таблицу». Вот у нас выделять котировки цветом». Вот они у нас есть. И вот, пожалуйста, фон на покупку зеленый. Вот он у нас перед вами. Можете себе записать. Красный – 221, зеленый – 255, синий – 221. Вот перед вами, а, соответственно, вот этот цвет, который используется для покупки у меня. А для продажи я использую вот такой цвет. 255 – красный, зеленый – 213, синий – 213. Вот эти цвета можете попробовать, сравнить, мне кажется, вам должно понравиться. Потому что именно вот с этим стаканом я проводил за монитором практически там ну, с открытия биржи до конца основной сессии и торговал так в течение года. Поэтому провел времени много и при этом зрение, слава богу, сохранил. Возможно, мне помогли именно вот эти цвета, спокойные, не контрастные, не яркие, никакие не желтые, черные вот с такими цветами, это уже проверено на практике, работать приятно. Все, вот стакан у нас быстро настроен. А теперь как сделать так, чтобы он автоматически появлялся? Вот я вот сейчас настроил стакан. А теперь вот слева, давайте вот этот левый стакан возьмем, который с моими цветами. Я делаю, нажимаю действие и выбираю шаблоны. Делаю сохранить шаблон. Сохранить шаблон. Называю его как. Сохранить как новый делаю. Нажим, называю его как угодно. Мой стакан. Стакан. Мой стакан Форц. Пусть будет. Вот. Успешно сохранен. И делаю брать по умолчанию. Вот мой стакан Форц. Я пишу брать по умолчанию. Закрываем. Теперь если вот рубль, доллар я стакан. Закрою. И через текущую таблицу параметров опять левой клавишей мыши кликну по рубль-доллару. Вот у меня уже теперь появляется точно такой же шаблончик, который я сохранил. И все. И он у меня уже остается. Я с ним уже в следующий раз он автоматически будет выводиться. Все. И сразу готовый вот стаканчик перед вами есть. А что еще может быть здесь интересным? А давайте вернемся в стакан действия. А редактировать таблицу. Здесь есть такой понятие вот брать отступ быстрый вот объем объема заявок и я вам вот это ну не рекомендую настраивать на горячей клавиши потому что очень сложно на самом деле спутаться перепутаться проще ну выставлять вот сюда вот количество в стакан вот здесь количество которые я которым я работаю вам так будет попроще а вот брать отступ от цены вот это очень интересная вещь 0 это я выставляюсь по той же цене по которой я и кликаю стакан, можно поставить отступ 1, отступ 3, там отступ например 5, то есть от той цены по которой я кликаю. Нажимаем сохранить, да. а теперь настроим горячие клавиши вот на эти отступы, заходим в систему, здесь есть настройки и тут есть такое меню "Горячий редактор горячих клавиш или Ctrl -H. Так, пользуйтесь набор, но мы сейчас горячие клавиши по умолчанию посмотрим. Кликаем левой клавишей мыши два раза и смотрим. Так, быстрый стакан. Вот ищем здесь, где вот это все есть. Вот они так. Отступ 1, отступ 2, отступ 3. Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Запоминаем. Но это просто надо запомнить. Или перенастроить можно пользовательски создать набор горячих клавиш. Я думаю, отдельное видео для этого запишем. Тоже тема интересная, потому что с горячим клавишем действительно мне попросили, что мало кто этому уделяет внимание. Ну, такие более тонкие настройки. Итак, Сбербанк. Вот смотрим. Сейчас я кликаю вот по цене 23 900. Сегодня очень прям быстро все движется. Здесь, кстати, как я говорил, для того, чтобы на фондовой секции выставлять, здесь э, недостаточно одного э, счета. Ну, Во-первых, здесь автоматически вот у меня поставляется счет депо, нужно указать. А внизу код клиента. Вот если я просто счет ДЭПа укажу, у меня не указан код клиента, будет ошибка. То есть я еще должен указать свой код клиента. И тогда у меня, соответственно, будет вот при нажатии на стакан, у меня вот выставляется автоматически заявка. Теперь смотрим, вот 285, 6, 285. Я по этой цене кликаю и по этой цене у меня выставляется заявка. Теперь делаем, выделяем стакан, alt, x. И теперь по цене у 292 я кликаю, а заявка выставляется ближе. 6264 кликаю, 6265 кликнул, заявка выставляется ближе. Стакан опять у меня выделен. Alt-C и Alt-K. 6288 кликаю, заявка выставляется на 3 шага вперед. Для чего это удобно? Это удобно для, при работе от большой заявки. Вот, например, вижу здесь вот 550 контрактов у меня где-то стоит там. Или большой объем стоит. Давайте сейчас э, попробуем переключиться на э, Сбербанк. Посмотреть, может быть, на фьючерс какой-то объем. Ну, к сожалению, нет. Ну, вот, к примеру, стоит здесь вот объем 784. Я Alt-X делаю перед ней выставляться. И мне теперь проще кликнуть просто на нее. Так, код клиента. А, так. Я просто на нее кликаю, а выставляюсь перед ней. То есть очень это удобно. Вот увидел там вот... Если надо один контракт поставить. Вот вижу большой объем в стакане. 784 кликаю на него, выставляюсь перед ним. Вот эти отступы фактически они нужны для работы вот, от какого-то объема. То есть работать быстро на стаканом становится удобнее. Хорошей альтернативой, на самом деле, терминал Quick, вот при работе в один клик, является еще терминал MetaTrader 5, но есть он не у всех брокеров, он есть, к примеру, у брокера BKS, брокер Открытия, брокер Finam предоставляет MetaTrader 5, вот можно попробовать там, там еще дополнительно можно и автоматически стопы выставляться, но я сторонник, например, использовать торгового робота SuperSmart, где вот для терминала Quick он есть. И там возможности гораздо больше. Там многоурдные стопы, профиты, там лесенки. Ну, больше возможностей, чем просто у штатного терминала MetaTrader 5 быстрого стакана. Ну, я думаю, что со временем обзор тоже по быстрому стакану МТ5 я обновлю. Даже, может быть, сравню с Квиком. Но вот в Квике я быстрым стаканом пользуюсь, работаю с ним. И мне с ним комфортно, удобно. Ну, я, по крайней мере, к нему привык. Конечно, Quick не исключает приводы. Приводы там возможности побольше. Но это бесплатный вариант и вполне работоспособный. Понравилось? Не забывайте ставить лайки. Какие еще видео хотите по терминалу Quick? Потому что терминал Quick работаю давно, работаю много. MetaTrader 5 пишите. С удовольствием запишу для вас. Спасибо за внимание.